Кризис заставил посмотреть по-другому на медицину, особенно руководство стран. То, что вы увидели, оказывается, это отрасль не просто здоровья нации, это просто вопрос жизни и смерти нации. И такое понимание медицины, я думаю, много изменит в нашей социальной политике, в распределении госбюджета. И это действительно принесет всем нам пользу, потому что медицина тоже важна. Оказывается, самолечение, разные способы оздоровления, они действительно помогают и очень мощно, но этим занимаются далеко не все. Основная масса населения все-таки уповает на медицину, и она должна соответствовать состоянию людей, соответствовать состоянию их сознания. Не все готовы принять ответственность за здоровье на себя. Следовательно, мы должны развивать и такую отрасль, которая помогает людям быть здоровыми. Так что кризис, уважаемые друзья, он действительно многое вскрыл. Это действительно то, что открывает новые возможности, новые ресурсы. И этому мы должны, это должны понимать и благодарны кризису за то, что есть в нем такие еще возможности раскрывать наши ресурсы. Посмотрим еще на некоторые грани жизни, где кризис нам помогает по-другому посмотреть и увидеть ресурсы. Закрылись школы, закрылись вузы, и вроде бы это плохо, друзья мои. А может быть пора задуматься о том, что существующая система образования никуда не годится? Сегодня самая лучшая система образования это в Финляндии. Оттуда выходят самые образованные и самые успешные люди. Почему? У них нет домашних заданий, там дети не перегружены. Они всего занимаются всего несколько часов в день. Друзья мои, посмотрите сейчас на такую возможность позаниматься со своими детьми дома, составить свою программу и посмотреть, а надо ли им в дальнейшем двигаться в школу, идти в школу и получать там те проблемы, которые они там получают. Из школы выходят не очень эффективные люди. Посмотрите на это. Поэтому давайте, друзья, использовать эту возможность, посмотреть на систему образования критически. Самое большое, пожалуй, удовольствие мы получим от того, что нам кризис запретил появляться в супермаркетах, в магазинах одежды, в таких огромнейших торговых центрах. Ведь это же действительно, это гибель человечества, такое потребительство. Это же гибель сколько, гибель времени которые имеет человек для жизни, для радости, для удовольствия, он проводит это вот в этих центрах. Это действительно самое гиблое место в истории нашей цивилизации. Торговые центры. Они занимают у людей много сил, времени и денег. 30% всех покупок лишние, человеку не нужны, а то и больше, у кого-то и больше. Посмотрите, и вот сейчас есть возможность на все посмотреть критически. Кризис заставил это сделать, и мы увидим, что, оказывается, мы без торговых центров можем обойтись. Любой кризис – это всегда и возможность открыть какие-то новые свои ресурсы. Можно пойти по пути кризиса, то есть погрузиться, расстраиваться, попасть в какую-то ситуацию – о, хотя хоть, а можно поискать, какие же ресурсы в данном кризисе открываются. И в данном случае, вот в данном случае сейчас кризис в первую очередь открывает ресурс здоровья. То есть кризис обращает наше внимание на наше здоровье, чтобы мы занялись здоровьем и не просто здоровье, как мы предполагали, то есть лучше питание и прочее. Здесь требуется более глубокий подход к здоровью, чтобы человек задумался вообще о сути здоровья в своей жизни, о его ресурсах, новых ресурсах, потому что новое время потребовало и новые ресурсы. Пришел э, вирус, который вышел за рамки обычного, следовательно, мы должны найти и ресурсы другого порядка. Я вот сейчас уже в аэропорту снова лечу, занимаюсь делами, для меня кризис это открытие новых возможностей я много летаю и я хочу сказать что вопрос здоровья для меня, согласитесь, он важен все-таки 70 лет но я понимаю что теми методами, которые обычно сохраняю, стараются сохранить здоровье там, бег, упражнения питание этого очень мало, это только маленькая часть здоровья. Сегодня гораздо большую роль играет именно энергетическая составляющая, энергоинформационная, то есть связь с высокими планами. Именно это позволяет мне довольно активно жить в любое время и много работать, много перемещаться. И это не отражается на здоровье. Наоборот, в самолете на самой высоте я чаще всего работаю именно с самыми высокими планами. Все-таки 11 километров над землей дает такую возможность.